Твоим подписчикам и гостям, и я Джетли, и я заранее извиняюсь за посторонние звуки, которые будут тут присутствовать, потому что я не могу запереть кошек в другой комнате, и они рвутся в эту. Я их запираю в коридоре. Да. Вот. Сегодня я вам расскажу одну историю, как мне звонили разводила по телефону, для того, чтобы... Ой, могу сказать, мои денежки, которых у меня, кстати, нет. Но это я так, слово, потому что... Типа, мне тогда очень хотелось поговорить с кем-нибудь, и я такая, а давайте посмотрим, что это за вообще такая организация, что это вообще происходит, блин, в целом, почему мне звонят, и почему у меня пытаются украсть деньги. Вот. Изначально это произошло летом, это все было летом, когда у меня было свободное время, и давайте начнем. <смех> начнем уже <смех> без предисловия. Короче, мне звонят по телефону и говорят: типа, не хотите ли вы, чтобы ваши деньги начали работать? Там, типа, чем вы занимаетесь, торпоры, кто вы и как вы, торпоры. Я, конечно, не рассказчик, но ну, я плохой рассказчик, да, но я постараюсь рассказать все именно так, как все было. В общем-то, да, сейчас я, когда мне звонят подобные организации, говорю, что меня вообще это не интересует, отстаньте от меня. Я студент, мне не на что жить, денег у меня никаких нет, а если бы и были, то типа я бы нашла им в лучшее применение. И в некоторых случаях от меня отстают, а в некоторых они начинают типа, ну вот, возьмите кредит, там еще что-то, еще что-то. То есть их вообще не волнует то, что вы будете потом выплачивать этот кредит, то, что вы будете страдать из-за этого, и еще прослеживайте деньги. Возможно, они думают, что они действительно выполняют какую-то высшую миссию, чтобы люди разбогатели. Но это не так, поверьте, это не так. На этом люди теряют деньги, на этом люди теряют здоровье, психику, друзей, родных и прочее. То есть, если вам позвонят и скажут, что ваши деньги должны работать и у вас есть какие-то накопления, да, и вы соберетесь э, как бы в это вкладываться, пожалуйста, во-первых, забейте, спросите, что это за организация, спросите номер сотрудника, но ну, это так, это я потом еще к этому вернусь, потому что недавно мне звонили типа из Бер и вы пытались узнать мои данные, я прям попала в какую-то какой-то список, где главным заголовком является «А разведи меня, пожалуйста!» Но я на это не ведусь, и вы не видите Короче, если вам позвонят, вы, пожалуйста, во-первых, проверьте по общей базе, типа, что это за фирма, что это такое. Если вас начнут перенаправлять на другую фирму, типа в эту фирму мы не можем такую маленькую сумму вложить, поэтому мы будем вкладывать ее через другую фирму, да, или через другой сайт, типа, что это то же самое. Не ведитесь, пожалуйста, не ведитесь, не ведитесь, и не ведитесь никогда. Потому что от этого все может быть очень-очень печально. А вам это вот, вам, лично вам, да, вам это не нужно. Да и никому не нужно. И будет хорошо, если вы еще предупредите своих родственников. Особенно старых, пожилых людей, которые очень доверчивые и которые э, иногда заказывают по интернету. Ну, не по интернету, а по телевизору всякие вещи. Типа утягивающего белья, который не работает, э, золотого кольца с топазом, там, какого-нибудь э, года царей за. Полторы тысячи. Ну, вы уже понимаете, чем это пахнет, да? Типа, не может столько стоить такая вещь. То есть где-то здесь обман. Вот, короче, позвонили мне. Мы с ними побеседовали. Они спросили, чем я занимаюсь. Я говорю, я веду YouTube канал И там такие, опаньки, да вы блогер, Знаете, канал Дневники Хача. Вот, я не помню, как зовут этого ведущего, который на дневниках Хача типа, все снимает, да? Знаете да, они такие, типа, я могу ему позвонить и попросить, чтобы он распиарил ваш канал. Вот вы хотите? Вот мне вообще, типа, не сложно э, помочь человеку, который вложится в то дело, на которым я работаю. Ну, как бы, вкладываться в то дело, на которым работает человек, которого вы не знаете, это... Не скажу, что сомнительно. Есть же инвесторы, там, для каких-то кафе, для каких-то франшиз. Но это совсем другое дело. То есть здесь вы не подписываете никаких документов. Здесь вы не имеете ничего, кроме честного слова того, кто вас пытается в это во все втянуть. А без документов на это вестись нельзя ни в коем случае. Вообще никак. Вообще не надо. Окей? Вот. И такой, типа, хотите, вас там прорекламируют? Типа, мне вообще не сложно, говорю, это сделают бесплатно? Они такие, да, типа, а чё, там этот человек тоже вкладывается? Я говорю, там, допустим, Амилена, там, ещё кто-то тоже в это вкладывается? Они такие, да, конечно. Я такая, говорите больше. Ну ладно, это не суть. В общем, меня переключили на второго менеджера. И он меня вывел в скайп. В скайпе я спросила, типа, а что за организация? Давайте мне ссылку, киньте мне ссылку на эту организацию. Они такие, а, типа, вы хотите посмотреть, типа, что это такое, да, куда вы вкладываете? Такая, да, хочу. Короче, кинули мне ссылку на одного из крупнейших, э, блин, как же это сказать, не инвестиционных компаний, а брокерских компаний, которые, в принципе, приносят деньги, да, но они, понимаете, крупные компании, они не бегают за своими клиентами. Это клиенты бегают за ними, чтобы туда вложиться. И туда не вкладывают маленькие суммы, туда вкладывают от 200 тысяч. Потому что если вы хотите заработать реально, да, тут на таких, как бы, ну, в таких сферах, да, нужно вкладываться не меньше 200 тысяч. Потому что только от такой суммы вы будете чувствовать какую-то денежку. Даже в банке вот проценты особо. Маленькую сумму, чтобы на нее жить не положишь. Потому что, допустим, в Сбере тебя процент годовых вот 100 тысяч, да, по-моему, 2,5%. А это знаете сколько? Ну, примерно где-то 100 рублей в месяц. То есть, вы имея вот такую сумму, будете иметь вот такую сумму, <с> на пивас, на пивас, просто на, <с> на одну бутылочку дешевого пива, не крафтового, просто обычно, ну и на одну, либо на три, да там старый мельник по 36 рублей по акции в пятёре, <с> не суть. Вот, я, конечно, смотрю, да, хорошая фирма, ты рыб, -рыб. И мне по скайпу говорят, типа, знаете, вот, вы хотите вложить 10 тысяч, там такую сумму вложить нельзя. Мне что-то кажется, что если бы я хотела вложить и 60 тысяч, и 200 тысяч, они бы сказали, типа, ну такую маленькую сумму там вложить нельзя. Поэтому мы перенаправляем вас на другой сайт, это дочерний сайт этой компании, и вот через него вы, короче, вложитесь, там э, раскрутитесь, типа мы вам будем говорить, во что вкладывать, да, они действительно говорят, во что вкладывать, но это не моя история уже, да? Окей. Мы будем говорить, э, во что вкладывать три поры, пятое-десятое. Короче, вы займите деньги и уже перейдете на эту фирму. Я такая, ну, окей. Давайте ссылку. И мне кидают ссылку на Tier Trade. И знаете, что такое Tier Trade? Это полнейшее зводило. Просто полнейшее, полнейшее, полнейшее и полнейшее. Если вам изначально говорят, что типа давайте вложимся в Тиртрейд, говорите нет. Если вам изначально говорят, давайте вложимся там тры говорите нет. Большие фирмы, помните, большие фирмы за своими клиентами не бегают. Они не звонят каждому встречному поперечному, и не говорят, давайте вложим деньги, деньги должны работать. И, типа, сделайте это немедленно. Возьмите кредит, возьмите суду в банке. Но вложитесь. Нет, нет, так не делается. Клиент сам ищет фирму, в которую он вкладываться Либо заходит на сайт, либо приходит в эту фирму. Обычно, правда, делается через сайт. И... Собственно говоря, с документами, со всем прочим. Вам это организовывают. Вот. По другому никак. И уже на моменте, когда типа он меня начал подгонять, такой, типа, давайте зарегистрируемся. И вы вложили уже деньги, вы уже вложили. Я начинаю включать дурочку. Начинает вбить. И под конец, когда регистрация еще не прошла, мне в этом подыграл мой галимый интернет, который у меня постоянно отключается, да? Я им говорю, вы знаете, связь плохая, связь плохая, и просто выключаю интернет. Выкрутилось. Потом они мне еще названивали, но их я номера заношу в ЧС. Правда, это не сильно помогает, поэтому я просто помечаю, что это спам. Потому что когда вы заносите в честь человека... Э, я, честно говоря, не знаю, что там ему говорят. Возможно, что абонент у него зовут доступ по сети. Трапары. Перезвоните позже. Но прикол в том, что они начинают названивать из Питера. черт возьми, из Мадагаскара. Такие номера я тоже не беру. Нет. Вот, А их номера обычно начинаются на 499, 495. В основном на 495. 499 это уже немножко другая отрасль, и это могут быть реально домашние номера каких-то людей. И знаете что? Мне позвонило уже 3 или 4 таких компаний, которые пытались мне сказать, ваши деньги должны работать. Я говорю, да нет у меня никаких денег. Типа, я сама... Живу так, что мне, эти типа, еле хватает. Ну, камон. Типа, вводите в мое положение. Они такие, ну, знаете что, возьмите кредит. Типа, вам разве не хочется жить лучше? Они начинают пытаться поймать вас на каких-то ценностях, типа, семейные ценности, или... А хотите ли вы новую квартиру? А хотите ли вы новую машину? А хотите ли вы квартиру для своих детей? Или хотите ли вы обустроить свою квартиру? Или хотите ли вы просто улучшить свое материальное положение? <смех> Бесплатный сыр только в мышеловке. Возможно, это немножко, ну, это высказывание немножко не подходит к данной ситуации, к данной теме. Но в принципе это факт. Так что не ведемся. Также мне, кстати, звонили из Сбербанка. Но это уже совсем другая история. А скажу только одно, если вам звонят и представляются какими-то менеджерами из Сбербанка, во-первых, обязательно просите код-менеджера. Код, номер, неважно. А во-вторых, говорите, что знаете что? Я вот сейчас позвоню в банк сама или сам и узнаю, что происходит, что вот мне хотите. Окей, окей они могут начать выкобениваться, а но сразу кладить трубку. Потому что дальше с такими людьми разговоров лучше не иметь. Ну, типа они умеют заболтывать, и если вы человек такой, которого можно заболтать, вы можете внезапно обнаружить на следующий день списание у себя всех оставшихся денег. Вот. Также говорю по вот этим вот инвестициям, брокерским компаниям. Если вы действительно хотите туда вложиться, то погуглите в интернете. Проверенные фирмы, они есть целым списком. Также есть целый список мошенников, которые периодически пополняется, Есть сайты, через которые можно проверить, где находятся эти самые компании. Если они находятся на Курилах, Возможно, сразу им стоит сказать нет. Если кому интересно, чем все закончилось, <смех> закончилось тем, что никто никого не развел. Мне звонят по сей день, я их посылаю, они звонят с других номеров, я их снова посылаю, и в принципе <смех> все по кругу. Номера меняются, мой ответ остается неизменным. И я надеюсь, что ваш ответ таким фирмам тоже останется неизменным. Даже если они говорят, что можно вложить от тысячи, а у вас случайно где-то завалялась тысяча. Не стоит вообще рисковать, лучше купите себе что-нибудь новое или своим друзьям, или если вам уж так хочется куда-то вложить эти деньги, вложите эти деньги в банк. Там хотя бы рубль в месяц, но он будет падать Всем спасибо за внимание, спасибо, что были со мной, спасибо, что... Терпите то, что у меня полно работы, я не успеваю снять видео, и смонтировать и выложить. Ничего не успеваю, поэтому такие дела. Очень... Я очень вам благодарна. Если вы поделитесь этим видео в соцсетях, у себя на странице, если вы есть ВКонтакте, да, там и прочее. И расскажете об этом родственникам и вообще всем, кого знаете, это будет суп. А вам я желаю не податься никогда, ни на какие разводы жить здорово, счастливо и чтобы вам на все хватало. Всем спасибо за просмотр, всем пока.